С утра в городе появились свежие наклеенные афиши с рекламой цирка в афише. Только сегодня, один раз в 19.00, выступает В вашем городе цирк с уникальной программой, гость программы, Медведь Телепат, идет выступление акробаты, клоуны, гимнасты, дрессированные звери и т.д. В завершение программы конференция объявляет: А сейчас выступает тот, кого. Весь вечер ждали. Медведь, телепат! Гаснет свет, жужжит барабанная дробь. Включается прожектор, который светит на шторы кулис. Сдвигаются шторы. На задних лапах выходит медведь. Подходит к микрофону в центре арены и говорит, медленно переминаясь с одной лапы на другую. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю телепать. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не секал энтузиазм записывать новые смешные видосики. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик. Почему еще не жмакнули?